Привет! Давайте с вами рассмотрим настройку Яндекс.Метрики для медийной кампании. Переходим по адресу media.metrika.yandex.ru Выбираем кампании. Примем польское соглашение. Получать рекламные новостные рассылки либо нет – это уже по желанию. Продолжить. Если у вас уже создан рекламодатель, то жмите «Создать компанию. Если нет, то необходимо его сейчас создать. Для этого выбираем «Рекламодатели». «Создать рекламодателя». Вводим название. Для удобства посвященной навигации можно использовать доменное имя. Если не знаете, что здесь поменять, то можно пока оставить значение без изменений. Создать рекламодателя. И теперь кликаем «Создать компанию». Заполняем название компании. Название необходимо выбирать такими, чтобы в будущем было проще ориентироваться. В нашем случае используем связку «Что и для чего», то есть «Медика акции». Далее укажем даты, за которые мы будем учитывать данные в метрике. В подавляющем большинстве случаев они будут совпадать с датами проведения кампании. Выбираем из списка рекламодателя и жмем «Далее». А на этом шаге мы с вами выбираем цели. Для этого находим нашего клиента, выбираем цели, которые мы решили отслеживать. В списке вводятся только те цели, которые были уже настроены в метрике для данного сайта. Выбираем клик по номеру телефона, клик по Viber и, допустим, клик по соцсетям. После того, как мы выбрали все необходимые нам цели, жмем «Далее». На этой вкладке мы указываем то, что мы хотим получить от компании. Допустим, 20 кликов по номеру телефона. Цена конверсии. Тут ориентируемся на данные с предыдущих компаний. Если у вас нет этих данных, то на первом этапе их можно не указывать. То же самое относится и к показателям компании. Если ориентировочных данных нет, либо вы не уверены, то не указываем. В будущем у вас всегда будет возможность откорректировать либо добавить эти значения. Жмем «Далее». Теперь нам необходимо указать места размещений. Добавить размещение, название, укажем целевую страницу. Но ну, не нравится мне фраза посадочная страница, не нравится. Взяли лендинг пейдж и механически перевели на русский. Но ведь в русском языке целевая страница более точная передает и суть, и смысл, чем посадочная. Поэтому всегда их называют целевыми. Вводим название и URL страницы. Указываем тип, в нашем случае это баннер. Место размещения на первом этапе пусть будет Яндекс.Директ. Модель закупки CPM, у нас же охватная реклама. Объем закупки и стоимость единицы также можно на первом этапе не указывать. И вводим название нашего креатива. Сами креативы мы создаем в рекламном кабинете Яндекс.Директора. Один креатив — это один баннер, допустим, 300 на 600 пикселей. А горизонтальный баннер — 120 пикселей — это уже другой креатив. Поэтому, если мы хотим отслеживать все 12 типов баннеров Яндекс.Директора, здесь нам необходимо создать 12 названий креативов. И чтобы не запутаться, рекомендуем к названию добавлять еще размер. Для каждого креатива будет создан свой отслеживающий пиксель. Которые нам потом необходимо будет добавить на сроках объявлений. Для экономии времени создадим только два креатива: баннер 1120 и баннер 30 на 600. Жмем Создать размещение, создать компанию, скачать пиксели. Переходим в Яндекс.Директ. Заходим в редактирование объявлений. И для каждого баннера указываем в поле счетчик свой код пиксель из скачанного файла. Готово. Теперь можно будет посмотреть общую сводку по компании. Скачать пиксели отредактировать ранее пропущенный показатель. О прошествии времени, когда соберется статистика, посмотреть статистику компании в разрезе дат, площадок и аудиторий. Как видите, ничего сложного. Остались вопросы? Задавайте в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Академиобком. До встречи!